Эй, члены психбольницы, Немиркин. Большое спасибо всем вам за вашу любовь и поддержку. Сегодня давайте пройдемся по дорожке повседневной психологии, соблюдая тишину. Итак, давайте начнем. Называют ли вас болтуном или вы относитесь к клану молчунов? Будучи социальными существами, вы почти всегда взаимодействуете с другими людьми. Будь то несколько близких друзей, как в случае с интровертами, или большое количество людей, как в случае с экстравертами. Это помогает вам узнавать новое, развивать навыки межличностного общения, но и молчание – не такой уж большой социальный монстр. Постоянное общение с людьми и разговоры могут нанести вам вред, как психический, так и физический. Поэтому давайте поговорим о семи скрытых преимуществах молчания и о том, как они могут позитивно изменить вашу жизнь. Первое – снимает стресс и напряжение. Работаете ли вы в очень шумной обстановке или чувствуете, что уровень стресса и напряжения всегда высок? Научно доказано, что шум повышает уровень кортизола – гормона стресса. Кроме того, шум может оказывать значительное влияние на ваше физическое состояние, особенно на слух. Тишина, напротив, может оказывать расслабляющее и успокаивающее воздействие на ваше психическое и физическое состояние, что даже больше, чем прослушивание расслабляющей музыки. Проведение времени в тишине в одиночестве может оказать огромное влияние на уровень стресса и напряжения, поэтому отдых в удобном и тихом месте в течение нескольких минут, прежде чем продолжить работу, может помочь вам восстановить силы. Второе. Повышает творческий потенциал. Вы часто отвлекаетесь от работы или чувствуете, что у вас закончились идеи? Несмотря на то, что творчество может исходить из источников за пределами вашего сознания, творческий процесс всегда происходит в вашей собственной голове. Поэтому пребывание в одиночестве и тишине поможет вам больше работать со своим разумом, а также устранит возможные отвлекающие факторы, которые могут помешать вашему творческому процессу. Это позволит вам уделять 100% своего внимания тому, над чем вы работаете, и иметь более глубокие мысли и чувства. Поэтому перемещение в спокойную и тихую обстановку может стать решением проблемы писательского блока. Номер три Стимулирует рост клеток мозга. Вы чувствуете себя подавленным из-за текущей ситуации, в которой вы находитесь. Что же тишина может стать для вас решением? Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Структура и функции мозга с использованием мышей», тишина может стимулировать рост клеток мозга. Удивительно, но после того, как мышей подвергали двухчасовому молчанию в день, ученые обнаружили, что у них появились новые клетки в гиппокампе – части мозга, связанные с обучением, памятью и эмоциями. Таким образом, тишина может оказывать терапевтическое воздействие на такие заболевания, как депрессия и болезнь Альцгеймера, которые характеризуются потерей нейронов в гиппокампе. Поэтому молчание может быть очень эффективным решением. Номер 4. Лучше осознавать себя. Как бы ни были хороши преимущества постоянного участия в жизни группы людей, одна вещь, которую это делает – это сокращение времени, которое у вас есть, чтобы сосредоточиться на себе. Поэтому, проводя больше времени в тишине, вы сможете значительно повысить уровень самоанализа. Возможность регулярно уделять время самоанализу поможет вам получить более полную картину того, куда идет ваша жизнь. В конечном итоге это позволит вам планировать и предпринимать более эффективные шаги к тому, чего вы хотите для себя и совершенствоваться в тех областях, в которых вы хотели бы улучшить свою жизнь. Это помогает нам следить за своими целями и не потеряться в тенденциях, которые возникают при постоянном общении с другими людьми. А тишина определенно может дать вам ту паузу, которая необходима для самоанализа. Номер пять усиливает вашу интуицию. Доверяете ли вы своей интуиции? Интуиция или чутье – это процесс, который дает нам возможность узнать что-то непосредственно, без необходимости аналитического рассуждения. Одним из преимуществ тишины является то, что она усиливает вашу интуицию. Проще говоря, интуиция – это наша способность знать что-то, основываясь на наших инстинктах и бессознательной части нашего разума. Нахождение в тишине приводит к тому, что у вас появляется больше времени для разговора с самим собой. Постоянный разговор с самим собой улучшит вашу интуицию, потому что вы научитесь больше доверять себе и своей интуиции. Проведение времени в тишине и разговор с самим собой помогут вам развить этот бесценный навык. Развитие интуиции позволит вам принимать лучшие решения во всем, что вы делаете, начиная от друзей и семьи и заканчивая бизнесом. Номер 6. Улучшает ваши отношения. Бывало ли у вас такое чувство, что вы говорите с кем-то, но не чувствуете, что вас слушают? Это может быть связано с тем, что иногда люди слишком спешат ответить и не спешат обдумать то, что вы им сказали, поэтому их ответы могут показаться немного поверхностными. Однако преимущество молчания в разговоре заключается в том, что вы можете лучше усвоить информацию, которую вам дают а также сосредоточиться на самом человеке. Это естественным образом приведет к тому, что вы, и человек, будете испытывать больше сочувствия и сострадания, что углубит ваши отношения. И номер 7. Лучше понять себя. Являетесь ли вы загадкой для самого себя? Стремитесь ли вы понять себя? Тишина позволяет вам исследовать свой разум и действительно разобраться в себе, не отвлекаясь на посторонние шумы. Вы сможете лучше понять себя, узнать, каков ваш потенциал, каковы ваши сильные и слабые стороны, чего вы хотите и чего можете достичь. В конечном итоге вы достигнете своих целей и получите максимальную отдачу от своей жизни. Это также поможет вам сосредоточить свое внимание на правильных вещах и избежать перенапряжения, занимаясь тем, что не для вас. Молчание и его потенциальные преимущества в значительной степени недооцениваются, в то время как переоцененные преимущества постоянного участия в жизни общества заставляют забыть о том, что нужно уделять время одиночеству. Практика молчания дает вашему телу и разуму столь необходимый отдых от шума и информации внешнего мира и позволяет сосредоточиться на себе. Так каков же вердикт? Думали ли вы когда-нибудь, что тишина это необходимость в вашей жизни? Может быть, в вашем распорядке дня не хватает столь необходимого тихого времени? Мы надеемся, что смогли дать вам представление о том, как тишина может быть полезна. Если это видео показалось вам интересным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с кем-нибудь, кому, по вашему мнению, необходимо ненадолго отключиться от мира. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на кнопку уведомлений, чтобы узнать о новых видео. Супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!